Попали мы к Александру с ребенком. Ребенку год и пару месяцев. Ну, где-то месяцев шесть 8 Начала замечать, что странно как-то пытается ползать. Движение ну не очень нормальное, так скажем. Что ползал, как раненый солдат. И ну, как-то так. Ходить начал, но с таким упорством... Сложно было не начать ходить, но все-таки мы начали. И вот сколько мы к Александру ходили, ну, месяц возьмем так, пару раз в неделю. И после этого ребенок у меня бегает и сдает задний ход. Научился ходить назад. В общем, даже наш папа, который считал, что это все бред собачий, поверил и... Готов прийти, ощутить на себе все впечатления. Родителям, которые не представляют, что это такое, могу сказать сразу, что выглядит это очень страшно. Ребенок орёт, как потерпевший. Но буквально сразу же с первого раза, после того, как мы приехали домой, было уже очень заметно как сказать, действие, влияние, что стал ходить ровнее и увереннее. Выглядит это... Ужасно, жутко страшно. Тем более, когда это все происходит с ребенком, он орет, у тебя колотится сердце, трясутся руки. Я не знаю, готов кинуться на этого дядьку, который вертит твоего ребенка в разные стороны с абсолютно спокойным лицом. Первый раз я думала, что это какой-то маньяк. Ну, шутка, конечно. Но после того, как это все. Успокоилась, ребенок успокаивается моментально, поскольку крики эти больше от возмущения, и мне кажется, там болевых ощущений никаких нет. А когда после того, как ребенка исправили, я сама легла на стол. Ну, бывают неприятные ощущения, но болевых таких, чтобы прям умирать и орать, нет ничего такого. Выглядит со стороны это гораздо страшнее, чем ощущается на себе. И сколько у меня было. Три-четыре сеанса. Ну, я чувствую себя бабочкой после того, как недавно я чувствовала себя бабушкой. В общем, я довольна.